Всем здравствуйте, с вами я, Демасик Плей. Добро пожаловать ко мне на первое видео, на мой канал, вот, я начал, решил свой контент с сборки Майнкрафта. Да, такая классика, знаете, да? Вот, э, а, Вот, короче... Если хотите, сборочку я оставлю в описании, если вы будете выбирать активности. Ладно, я пошутила. Сборка будет в описании, так что обязательно скачивайте. Так. Так. Так. ребят, вы не подумайте, что я там Так. да, Так. такое. <служит> Стоп, здесь мне просто интересно, есть вообще какие-то. Или, или я. Или я? Ребят. <соспит> <соспит> <соспит> я, короче, забыла установить мод. Ладно, в следующей серии мы тогда точно установим уже мод. Да. В ну ладно давайте тогда э, ванильные сборочки тогда поиграем да? Так, кирочка так погнали к... а, камешка добудем да, камешек так вон там я вижу коры но туда я пока идти. Знаете ли, не особо хочу, так что давайте начнем копать ну прямо здесь, почему-то. Нам надо одиннадцать пожежника, одиннадцать железа. Нет, нам надо тринадцать. Так, все, теперь должно уходить у нас. Так, давайте-ка скрафтим. И закинем туда мешца. Отлично. И да, в этой серии. Ч мы в этой серии будем делать? Ну, сказать так, верно ничего не делать. Не будем туда. Пока что Но у нас нет, да. Так что пищи. Печь... She's the bitch Чем мы будем делать? Ответ прост. Ничего мы делать сегодня не будем. Не будем мы ничего сегодня. Сегодня делать да? Ничего, абсолютно ничего. Давайте по паркурем просто обсуждаем. Следующий видео выйдет когда? Думаю, сегодня вечером. Да. Сегодня вечером примерно часа через три э, часа через три выйдет э, новый видосик. Да. О, уголк. Уголек это хорошо, ребят. Чего нам понадобится много? Все знают. Железо, уголь. Это то, что нужно в немеренных количествах, чтобы Но благо, что уголек спавнится достаточно большими этими. Вот, посмотрите, вот, это еще не конец. Это, это все Ладно, вам, наверное, там ничего не видно. Мне тут немножечко видно, так что я сделаю вот так, наверное. Э -э, для вашего удобства, ребята. А, не -а, а, нет. Нет, я вольку. Так, отлично. Не, ну, ребят, реально, угля очень много, я думаю.. все мы добыли сейчас скажу сколько мы добыли 43 54 угля ребят почти 100 угля почти 100 угля мы тупо добыли здесь да. чисто надо было скопнуть, там потихонечку как я вижу у меня уже четвертый ловушка фигась давайте закинем Ага. Ну, я вот, думаю, пусть там он лежит. Свинка, свинка, свинка. Иди-ка сюда. А? Так, отличненько. Но ну, свиней достаточно здесь много. Я думаю, в будущем надо будет их... Стоп, размножать. Стоп, стоп. Эт... Что это такое? Мне показалось, что там что-то про... Такое немерено, но это всего лишь там. В принципе, неплохо, в принципе, неплохо. Ладно, думаю, для первой серии это будет достаточно. Плюс у нас нет модов. И мне кое-куда надо торопиться. Так что да, с вами был. Майнкрафт подлагал немножечко, ребята. Майнкрафт лагает, понимаю. Не первый раз, так сказать. Ладно, ребят, я буду заканчивать. Тут как раз Майнкрафт завис. В принципе, ладно, давайте все. Всем удачи, всем пока и спасибо за просмотр.